Доброе утро. Давайте по традиции проверим, всем ли хорошо меня слышно и видно. Меня зовут Светлана Амба. Сегодня мы с вами поговорим на тему расторжения контракта в пользу поставщика в разрезе 44 федерального закона. Я представлюсь, пару слов скажу о себе, кто с нами, со мной первый раз на мероприятии. Я являюсь экспертом Московской торгово-промышленной палаты, долгое время была заказчиком, не очень долгое время со стороны поставщика работала, до сих пор практикую. На электронной площадке федеральной работала в качестве методолога, поэтому надеюсь, сегодняшнее мероприятие будет для вас полезно. Я Расскажу не только о теории, конечно, о практике, о практике правоприменительной, судебной, о своей личной практике. Если меня, судя по плюсикам, слышно и видно, еще один организационный момент и будем начинать. Значит, я планирую в рамках часа, наверное, часа с небольшим, уложиться, презентация моя будет направлена вам на адрес электронной почты, который вы оставляли при регистрации и по традиции вы обязательно задавайте в чат вопросы по ходу моего монолога и если у вас будут какие-то вопросы, ситуации которые не касаются данной темы вы тоже обязательно их пишите если я смогу чем-то Помочь ответить на ваш вопрос, дать комментарий, я это сделаю уже непосредственно вам на адрес электронной почты, письменно, сегодня-завтра. Вот, ну вот, таким образом мы обычно работаем и предлагаю переходить уже непосредственно к теме расторжения контракта в пользу поставщика. Тема... Не очень приятное. Расторжение – это событие так себе, и в соответствии с нормой 44-го закона, которая обозначена в части 8 статьи 95 расторжение контракта допускается несколькими вариантами. Да? Либо расторжение по соглашению сторон, у нас возможно, либо по решению суда, это мы с вами рассматривать не будем, мы с вами рассмотрим вот три варианта случаев и э, односторонний отказ, который бывает как со стороны а, заказчика, так и со стороны а, исполнителя, он возможен. Вот эти три а, варианта по соглашению сторон, односторонний отказ а, со стороны заказчика и односторонний отказ со стороны исполнителя, мы с вами сегодня будем рассматривать и в теории, и в практике. Начнем мы на мой взгляд, с такого более простого момента – это расторжение по соглашению сторон. Ну, казалось бы, здесь нет особо ничего сложного в плане процедуры. Она не прописана непосредственно, не зарегулирована в 44-м законе. В свободной форме обычно составляется это соглашение, Самое главное тут достичь, достичь согласия. Так, у меня бывают небольшие паузы, когда я говорю, пытаюсь держать мысли, отвлекаясь на чат. Сразу же поступил вопрос: если мы недавно попали в РНП, могут ли заказчики расторгнуть с нами действующие контракты? Нет, они не должны этого делать, если вы попали в РНП с одним заказчиком, то другие, в принципе, как работали с вами, так и работают до того момента, когда у них появятся веские на то основание, тоже для расторжения с вами действующих контрактов. Но нет, это не что-то автоматическое, ваше попадание в РНП не влечет за собой отказ других заказчиков от ваших действующих контрактов. Более того, я хочу сказать, что если вы попали в РНП и вы продолжаете участвовать в закупках, можете это делать, смотреть те закупки, где заказчики, а такое бывает, действительно, не прописывают вот это требование отсутствия в РНП. Такое тоже бывает. И если это не прописано как требование, вы можете продолжать участвовать. Вот. Такая вот такой вот лайфхак. Так, продолжу по своей теме. Значит, необходимо в первую очередь достичь согласия, и как бы это ни странно звучало, вот в этом больше всего возникает на практике вопросов. Потому что это связано, например, с тем, когда контракт с неопределенным объемом, и которым обозначена предельная сумма, не выбран заказчиком. Вот, Чаще всего это такой момент, заказчикам необходимо закрывать контракт, то есть им а, чисто технически нужно в реестре контрактов поставить галочку, что все, контракт закрыт, закончен, и подкрепить какой-то документ. Вот в данном случае, если это подобный контракт, например, что, что, какие могут быть контракты, а вот из своей деятельности заказчика приводила уже пример в предыдущих вебинарах, что, что я как заказчик осуществляла с неопределенным объемом. Например, это сорвенты для нефтепродуктов. Заказчик не может предугадать, сколько у него в год произойдет разливов нефтяных пятен. Ему ну, нужно закупить в каком-то количестве сорбента. У, у заказчика нет склада, соответственно, он заключает э, на неопределенный объем, ну, вот какой-то предельный прописывается, от этого рассчитывается предельная сумма, но он не знает, сколько будет заявок на это, сколько ему всего потребуется этого сорбента, а потом, соответственно, нужно э, этот контракт закрывать. Что делает, в свою очередь, участник закупки? Он выходит на эту закупку, предполагая, что нужно как-то будет ее осуществлять. Соответственно, он, наверное, а, чаще всего так происходит, закупает адсоргент, у себя на складе его там, хранит, и ждет, пока все-таки заказчик попросит у него это. А дальше я расскажу механизм, по которому нужно действовать, который прописан в сорок четвертом законе. Но все-таки нужно иметь в виду, что это действительно будет своего рода коммерческий риск. Механизм есть как возместить убытки да, свои, но, тем не менее, немногие связываются с судебными процессами, и процессы эти долгие, они очень приятные, поэтому нужно заранее иметь в виду, что, скорее всего, вот подобные контракты закончатся соглашением, где вам необходимо будет заказчиком достичь все-таки согласия. А необходимо сделать финальный расчет, если... Контракт частично был выполнен. Именно в этом соглашении прописываются финальные суммы. И если вы подписываете его уже, вот все. Вот. Подписали, оригиналы, печати поставили, она вступает в силу, могут быть разные даты вступления, обязательно должна быть дата, либо эта дата прописывается вот в правом верхнем углу обычно, да? либо это можно в тексте написать, с какого момента начинает действовать данное соглашение. Даты могут быть разные, тем не менее, какая-то одна должна быть закреплена, и обязательно нужно закрепить отсутствие претензий между сторонами. Это тоже обязательно там закрепляется. Если а, отказать заказчику подписи дополнительного соглашения, если он не выбрал весь товар, конечно, это ваше право, вот именно здесь мы и возвращаемся к, к тому, чтобы а, достигать согласия. И вам здесь необходимо вот, все-таки выбрать а, стратегию, по которой вы будете дальше действовать, либо вы идете. А, как бы заказчиком в одном управлении и закрываете все свои юридически значимые в дальнейшем действия вот именно этим документом соглашением о расторжении контракта либо нет это, это ваше право это ваш волеизъявление что может сделать заказчик и что дальше можете сделать вы дальше скорее всего последует односторонний отказ потому что так или иначе у контракта, ну, может, срок действия закончится, и тогда уже как-то через суд возможно, наверное, закрытие. Тем не менее, не всегда срок прописывается предельный да, в контракте. Там может быть оговорка, что до исполнения сторонами обязательств. И это также может повлечь такой необратимый процесс отказа да, одностороннего от контракта. Поэтому тут вариантов, в принципе, законных не так много. Каким-то образом нужно все-таки прийти к логическому завершению. Вот приведу пример из практики. Мы сейчас как раз этим занимаемся, с разрешения... Участника закупки я рассказываю эту историю, которая у нас еще не закончилась, но вот мы как раз познакомились в чате, вот в таком же, на одном из вебинаров, и участник закупки рассказал, без имен, конечно же, рассказал ситуацию, в которую он попал, ситуация, ну, прямо скажем, очень неприятная. Был заключен контракт, и по данному контракту необходимо было выполнить работы, ну, Скажем так, в общем, это работы по получению определенной документации в органах государственных заказчик, значит, дал работы и должен был за них заплатить. Ну, ничего нового, казалось бы. Дальше возникли небольшие сложности, связанные и с тем, что затягивался срок предоставления необходимых документов, соответственно, но ну, здесь никаких претензий вроде бы не, не было, ни от заказчика, ни от исполнителя к заказчику. Каким-то образом все-таки дошли до логического завершения, работы были выполнены, конфликт с заказчиком был в том, что они выполнены почему-то не так, по мнению заказчика, хотя не закреплено было изменение существенных условий, работы выполнены, сданы, и самое, что интересное здесь, вот с такой с практической точки зрения, в ответ на высланные документы, отчетные Заказчик, и это очень часто бывает, на это нужно обращать внимание, не вернул в установленный контрактом срок не подписанные акты сдачи приемки, не мотивированный отказ не направил. Заказчики очень часто этим страдают, они не направляют мотивированный отказ приемки. Ну, видимо, какие-то были непонятки вот у самого заказчика, и заказчик в реестре контрактов поставил галочку, что контракт исполнул, и подкрепил туда ад задачи приемки, подписанные с обеих сторон. Участник закупки молодец, вовремя это увидел, соответственно, себе документ скопировал, дальше документ исчез из единой информационной системы. И заказчик связался с участником закупки и говорит: Вы знаете. В общем, наша ситуация с вами безвыходная, давайте подпишем соглашение о расторжении контракта, и на этом с вами взаимодействие закончим Тихо, мирно, по-любому. Участник закупки не так давно на рынке, он немножечко растерялся. И я думаю, что растерялись бы многие, не захотели бы портить отношения за, с заказчиком, подумали бы, что ну, там, в другом случае начнутся там, РНП и так далее, зачем это нужно. И в скане было подписано данное соглашение, отправлено заказчику. Заказчик Радостно, хлопая в ладоши, размещает это в реестре контрактов, закрывает э, историю эту всю с контрактом. А самое интересное, что пользуется результатом работ. А, ну, как это вообще возможно? Просто участник закупки оказался благотворителем, заказчик оказался негодяем, пользуется работой, работой неоплаченным. Что мы постарались сделать на сегодняшний день? Мы попытались направить исковое заявление. Сначала мы написали претензионное письмо, второе претензионное письмо уже было направлено заказчику. Заказчик все-таки не идет на диалог, соответственно, отправляется исковое заявление в суд. Вот сейчас как раз мы его корректируем, чтобы оно было принято к производству в установленном порядке. Мы направили документы в прокуратуру, в специализированную, в чей надзор входит данный заказчик. Ну и, собственно, ждем развития событий. Если я что-то не так по данной ситуации пояснила, я видела, что у меня участник уже в чате был, можете с коллегами поделиться, если я что-то упустила из нюансов. Ну вот примерно алгоритм действий в данной ситуации – такой. Очень надеемся, что... В суде у нас все-таки правда восторжествует, потому что и позиция антимонопольной службы, и позиция прокуратуры, и я надеюсь, что если формально все будет правильно, то и позиция судебная все-таки основана в первую очередь на гражданском кодексе, когда у нас есть договор, сторона одна делает, другая за это платит, получая результат. Вот другого здесь в принципе не дано. Так, подскажите, если заказчик не хочет выбирать весь товар, ссылается на ковид, что они не все съедят и отправляет расторжение, как его заставить все выбрать без расторжения? Мы сейчас по поводу все выбрать, не все выбрать, заставить все выбрать, вы его ну, ну, вот никак, никак не можете, я уже объяснила, что это, понимаете, это не хотелка заказчика, вот он специально механизм предусмотрен заключения договора с неопределенным объемом. Раньше это были какие-то по-моему, шесть поименованных случаев закрытым перечнем. Самый часто встречающийся, который был еще с 2014 -го года, с момента действия 44 закона, это ремонт машин. Да? Там заказчик прописывал, это были огромнейшие документации, они сейчас такие же, прописывал все, что может сломаться в машине. Это для заказчика просто было, ну вот, каждый раз какая-то подобная смерти, вот реально. Прописать это все... Потому что если там чего-то не прописано, оно сломается, ну ты по этому контракту не сможешь это сделать. А что сломается в машине за год, ты, ну, вот захочешь, никак не узнаешь, можешь сходить на битву экстрасенсов, то вряд ли тебе там расскажут. Вот как бы с этим связано, не с тем, что заказчик не хочет. Заказчик заключает, когда он точно знает, у него есть какой-то рассчитанный норматив и так далее, он знает, что ему нужно, там три стула, вот он три стула покупает. Но специально сделано сейчас так, что распространили, в принципе, на все предметы вот этот неопределенный объем. Там, допустим, не было закреплено изначально, что услуги по уборке снега могут закупаться неопределенным объемом. Как ты узнаешь, вот жилищники все закупают, как ты узнаешь, сколько вы было снега, сколько тебе нужно реагентов. Ну как, ну никак, вот это, с этим связано. Я вам расскажу дальше механизм, как э, действовать вам. Вы же несете убытки, вам же нужно как-то себя в этом плане защищать. А вот механизм дальше будет. А именно как заставить заказчика, заставить заказчика, ну, тут не получится. Переходим к одностороннему отказу заказчика, об этом будет, пожалуй, больше всего сегодня. Значит, у заказчика есть два варианта действий. Первый вариант, когда заказчик вправе принять решение в одностороннем отказе. И второй вариант, когда заказчик обязан это сделать. Это, кстати, будет интересно и вам в том числе, участникам закупок, потому что на предыдущем... В вебинаре спрашивали, вот, что делать в определенной ситуации, как бороться, когда был вебинар у нас на тему нацрежима. Итак, первый случай, когда заказчик вправе принять решение. Здесь нет закрытого перечня случаев, когда заказчик вправе это сделать. Чаще это замыкается на гражданском кодексе, и чаще всего это неоднократное неисполнение обязательств поставщикам это ненадлежащее качество, это нарушение сроков. вот чаще всего по таким основаниям происходит односторонний отказ вообще в принципе в теории да, заказчик не может как бы вот, вот так вот ни из чего просто взять и решить что «Все, я отказываюсь от исполнения, мне не нравится, односторонний отказ, все, до свидания». В принципе, такого быть не должно, но я знаю, что такое на практике иногда случается. И вот сегодня в одном даже из решений судебных мы с вами тоже это увидим, когда односторонний отказ, он даже не доходит до поставщика. Ты даже не в курсе бывает, что там уже все в одностороннем порядке отказались, твои услуги дальше не нужны. Ну вот это удивительно, еще и без оснований. Вообще в теории обязательно нужно, чтобы было основание. И, например, ну как следствие, да, односторонний отказ, он чем вообще плох? Не только тем, что ты теряешь контракт, ты теряешь еще обеспечение исполнения контракта как бы автоматически. И антимонопольная служба она вот сейчас сильно на стороне бизнеса, и они отстаивают позицию того, чтобы эту практику немножечко изменить, в том числе на законодательном уровне, зарегулировать по-другому. Дальше мы тоже до этого дойдем. И ты как бы автоматически приходишь в антимонопольную службу на рассмотрение вопроса о включении тебя в РНП. Это тоже так себе история и записала на слайде примерно то какая позиция должна быть потому что очень часто антимонопольная служба все-таки не включает в РНП там она не ну как бы должны быть какие-то явные существенные нарушения которые заказчик Должен подкрепить документально, это не может быть его исключительная хотелка. В свою очередь и вам необходимо иметь свою позицию и определенные документы, которые помогут вам все-таки туда не попасть. И антимонопольная служба будет на вашей стране она часто не включает вот под таким исключительно формальным признаком участников РНП. Что касается самой процедуры, сама процедура для одностороннего отказа как заказчика, так и участника, исполнителя, прописана в статье 95-44 закона, очень подробно это расписано. И говорю сразу, не может быть такого, что предусмотрен односторонний отказ заказчика от контракта и не предусмотрен при этом односторонний отказ исполнителя. То есть здесь помощь нам Гражданский кодекс такого быть не может. Если для одной стороны это предусмотрено, значит автоматически пусть это как-то не, пусть даже это подробно с процедурой не прописано в тексте контракта, это обязательно в, вот как раз в рамках вообще Гражданского кодекса, 44-й отсылает Гражданский предусмотрено предусмотренный для участника закупки. Мнение по поводу того, что ФАС принимает в сторону госзаказчика, это было на моей практике в 2014, 2015 и немножечко шестнадцатом году. После этого ФАС кардинально поменял свое мнение. С 2016 года у нас абсолютно, я бы говорю про московский ФАС сейчас и свое субъективное мнение. У ну, каждого оно может и свое, но вот судя по тому, что я там вижу, это абсолютная презумпция заказчика, начиная с того, что если участник закупки в заседании не явился и был об этом извещен. И антимонопольной службой, и заказчиком, как того требуют вот, их административные регламенты, и он не явился, а заседание переносит и заставляет заказчика еще раз уведомить несколькими способами исполнителя, чтобы он явился в заседании. После каких и скольких претензий по неисполнению заказчика уже может расторгать э, в одностороннем порядке. Вот здесь э, конкретно сколько претензий, в каком они объеме, э, не прописано ни в гражданском, ни в кодексе, ни в 44-м законе. Чаще всего э, личное, опять же, свое мнение скажу, у меня это бывало после двух э, претензий. При этом э, претензия в себе обычно содержит срок, да, э, срок на исправление э, вот этих недочетов. Когда этот срок проходит, повторная претензия направляется и дальше уже э, отказ. И как бы здесь мы сейчас вот перейдем к датам. И тоже есть время на то, чтобы недочеты э, исправить. И заказчик обязан будет отменить этот односторонний отказ. Э, нет, вот смотрите по поводу того, можно ли расторгать контракт без причин. Давайте все-таки как для себя определим, что гражданский кодекс это по отношению к 44-му закону закон общий. 44-й закон закон ⁇ специальный. И в нем уже как бы поименованы какие-то случаи, да? и то не все, и то есть общие нормы. И ни в гражданском кодексе, ни в... В сорок четвертом законе нет вот конкретного перечня. И кстати, забегая вперед, все-таки скажу, что антимонопольная служба она настаивала и очень хотела включить закрытый перечень в норму в норму 44-го закона для одностороннего расторжения контракта. То есть определить случай, сейчас случай определен, когда заказчик обязан расторгнуть, ну, он не закрытый перечень, но все-таки он есть открытый, какой-никакой, и точно так же по аналогии определить, что будет являться все-таки основанием для одностороннего расторжения контракта со стороны исполнителя. Пока эта норма она в жизнь не воплотилась, вызвала бурные дискуссии и эмоции, тем не менее это не может быть беспричинный отказ, он всегда должен быть обоснован. Но на практике бывает по-другому. И для этого есть механизмы судебного да, урегулирования споров. И в антимонопольной службе обязательно это будет проверяться. То есть когда попадает закупочная процедура в стадию рассмотрения включения в РНП, исполнителя, то процедура-то и сама проверяется, и заказчик здесь тоже может попасть на административный штраф просто потому, что он не выдержал все сроки, потому что он там одним способом, они несколькими веками у вас, и а, если вы вдруг доказали, что вот вы устранили все недостатки, а он не отказался от исполнения, это все для него может повлечь а, штраф, и штраф платит конкретный человек, не организация платит, платит конкретный вот закупщик, так у нас в 44-м законе а, предусмотрены и по те а, штрафные санкции, да, которые непосредственно специализированные в рамках 44-го закона прописаны. Давайте перейдем к вот, процедуре, на что вы можете дальше тоже ссылаться. И это обязательно для заказчика, это обязательно проверяется потом антимонопольной службой. Значит, решение об одностороннем отказе. От исполнения контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия размещается в ЕИС в информационной системе и направляется поставщику. То есть, это вот два разных действия. Направляется поставщику. По почте России обязательно заказным письмом с уведомлением о вручении по тому адресу, который указан у вас непосредственно в реквизитах к заключенному контракту. И это не один способ, обязательный способ уведомления поставщика. Также необходимо направить или телеграммой, или посредством семейной связи, или по адресу электронной почты, что чаще всего и происходит, либо иным каким-то способом, который потом заказчик сможет доказать. Что вот он иным этим способом направлял. Значит, это не только Почта России, которая не доходит или доходит э, спустя какое-то количество времени. Вот здесь важен именно факт того, что вы получили это, и заказчик должен будет это доказать. Дальше. Выполнение заказчиком требований. В настоящей статьи мы сейчас с вами изучаем статью э, 95, часть 12. Считается надлежащим уведомлениям Именно вот это надлежащее уведомление у вас проверяется антимонопольной службы. Датой надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу. То есть если вы не забрали письмо с почты, оно до вас как-то не дошло и оно осталось на почте храниться, то эта дата будет, когда истекает срок хранения. Если не ошибаюсь, там порядка 30 дней, наверное. То будет вот эта дата. При невозможности получить вот такого рода подтверждение, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения заказчика в единой информационной системе. То есть либо оно отвисится в ейся месяц, либо вот с почты какое-то подтверждение надлежащее придет. Дальше. Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления. Про надлежащее уведомление, вот мы сейчас поняли, это могут быть там различные даты в зависимости от того, каким образом вас пытались уведомить. При этом заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение, то есть в течение вот этих вот, вот этого количества времени, если в течение, опять же, 10 дней с даты надлежащего уведомления о принятом решении устранено, нарушение условий контракта, которое послужило основанием для принятия решения об одностороннем отказе. Данное правило не применяется, если было повторное нарушение поставщиком условий контракта, но в принципе один раз эта процедура выдерживает и обязательно в, контр... вот в этом решении да, в одностороннем расторжении прописывается, что не так, что нужно устранить, постараться устранить в течение вот этих 10 дней. Так, дальше. Дальше второй случай. Мы сейчас поговорили о том, когда заказчик вправе отказаться. А есть вариант, когда заказчик обязан это сделать когда заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе. Ну, в принципе, это все указано в статье, перечень, опять-таки, открытый, да, но он есть. Если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и или поставляемый товар не соответствует установленным извещениям об осуществлении закупки или и, или да, документации о закупке, требованиям к участнику закупки или поставляемому товару, или а, если была предоставлена недостоверная информация о своем соответствии или соответствии поставляемого товара таким требованиям что позволило, соответственно, стать победителем данному а, поставщику. Ну вот я говорила о том случаи, когда вот меня спрашивали на предыдущем вебинаре, что делать, если изначально э, поставляется, заказчик пытается приобрести посредством 44-го закона определенный товар, и товар этот... Э, Достаточно специфичная специфика обусловлена применением норм по нацрежиму, да, то есть там определенные ограничения, нужно, чтобы этот товар был в реестре, нужно, чтобы а, у него вот какие-то были определенные характеристики, определенная там, страна происхождения, да, и вот весь рынок, он знает, что не может быть такого товара, ну вот, ну вот его нет, физически его нет, а участник декларирует, что да, я поставляю этот товар, да, он там российского производства и так далее. Что делать заказчик? У нет оснований изначально не верить. И вот как раз, когда контракт уже заключен, когда заказчик выясняет, что все-таки товар-то оказывается не российский, как требовалось и китайский, вот... На этапе уже заключенного контракта происходит обязательный отказ а, от а, дальнейшего его исполнения. Да? Односторонний отказ от заказчика происходит. Случаи такие могут быть связаны, вот как мы сейчас поняли, и с несоответствием товара а также с несоответствием участника и ну в дальнейшем получается поставщика тем требованиям которые были например если а, закупка проводилась для субъектов малого предпринимательства а оказалось что вы субъект среднего предпринимательства ну перепутали ну знаете обычно там по 223-му участвуете а там СМСП субъекты малого и среднего а решили вот в 44 в это, включиться в работу, и что-то по ошибке галочку указали, заказчик вовремя это не проверил, может быть, там, не знаю, каким причинам, а дальше выяснилось это. Вот он тоже обязан э, отказаться от заключения. Или если недостоверная информация вам была предоставлена, но здесь опять же вопрос, да нет э, таких случаев, когда вот действительно заказчик начал там что-то выяснять, заниматься исследованиями, достоверно была предоставлена информация. Но при этом в практике эти случаи обязательно есть, чаще всего они исходят а, от других участников, которые не оказались победителями, они любезно предоставляют заказчику, а потом контролирующим органам информацию, которая вот, свидетельствует о а, каких-то действиях не совсем корректных со стороны победителя. Поэтому а, вот, решение эти заказчик не, а, обязан принимать да, в тех случаях, когда не соответствует либо поставщик, он заказчик что-то узнал уже в дальнейшем, либо товар этот не соответствует тем характеристикам, которые были указаны в извещении и документации. И дальше, конечно же, включается в реестр недобросовестных поставщиков, тоже процедура здесь такая. Так, вопросы на чата. Можно ли расторгнуть, расторгнуть контракт подрядчику, если заказчик требует анализа на ковид для допуска на объект, но такого требования нет в контракте? Да, да, можно, можно. Обязательное расторжение, безусловно, в суд ведь можно обратиться? Конечно, да, можно обратиться в суд, обязательно, если ваши права нарушены, вы всегда можете обратиться в суд и доказать все-таки, что здесь исключительно это субъективное мнение заказчика. Здорово будет, если у вас будет опровержение этому мнению в виде там, актов экспертизы или, чего-то еще, что подтверждает вашу позицию. Это всегда будет сильнее, чем вот исключительная ссылка на статьи закона и, ну, как бы вот такое субъективное все-таки мнение, да, приемщиков, например. Теперь дальше, вот по поводу того, как не попасть в РНБ, какую занять оборонительную позицию. Здесь немножечко из интервью Михаила Евраева, это представитель у нас антимонопольной службы России, который занимается вот блоком по контрактной системе по 223 закону. В 2019 году, как он сообщил в своем интервью, 14 тысяч контрактов по закупкам, у бизнеса для государственных муниципальных нужд были прекращены в одностороннем порядке. И почти 40% из них без основателя. Ну, вот это, на мой взгляд, достаточно большая цифра. И самая неприятное в этой ситуации, что у бизнеса нет возможности обжаловать решение заказчика во, во, во вне судебном порядке. То есть это можно сделать на сегодняшний день только в суде, и ФАС очень бьется за то, чтобы э, внедрить все-таки эту процедуру на этапе именно рассмотрения в антимонопольной службе. То есть чтобы все-таки появился некий баланс в этом плане, чтобы сократить э, вот здесь Издержки для бизнеса, конечно. Это уже внесено в второй оптимизационный пакет Минфина по изменениям. К сожалению, вовремя не успели и планируют ну, вот в сентябре, насколько мне известно, все-таки завершить принятия данного пакета. Ну, кто знает, может быть у нас к зиме все-таки появится возможность обжалования решения заказчика не в суде, а еще на моменте как раз вот принятия этого решения в антимонополию службы. Так, на время проведения суда, что происходит с контрактом? Это зависит от срока непосредственно Продолжается ли срок, или срок уже закончен, какие формулировки, есть ли формулировка, которая позволяет за пределами обозначенного срока контракта исполнять свои обязательства. Могут быть введены обеспечительные меры, когда ну, как бы приостанавливается эта деятельность до рассмотрения до принятия решения судом окончательное. То есть там же еще время дается на то, чтобы апелляция касаться и так далее прошла. Ну, это в зависимости вот от многих нюансов. Все тут случаи индивидуальны. По-разному, может быть. В Минфине... Известен, заявили, что количество прекращенных по настороннем порядка контрактов действительно такое, почти 14 тысяч, но составляет всего лишь 2% от общего числа расторгнутых обязательств и всего 0,4% от всех заключенных договоров. То есть здесь вы видите, с точки зрения МИНФИНа мысли-то, ну, видимо, более масштабные и глобальные. Здесь все-таки проблема не такая большая, тем не менее, вот ФАС, они очень озабочены тем, чтобы привести это в некий баланс. Это вот как раз к тому вопросу о том, стоит ли ФАС на стороне государственных заказчиков. Так, а как документально подтвердить свое добросовестное исполнение контракта? И это именно то, на что нужно вот жирным выделять во всех своих а, отзывах, если это будут какие-то пояснения. Необходимо давить на ваш добросовестное исполнение контракта. На, э, предоставлять свои фото, предоставлять свои акты, предоставлять письма заказчику, которые вы писали там, допустим, чаще всего, и вот мы в практике сейчас это посмотрим, заказчик сам затягивает, он вовремя там, допустим, не предоставил вам объект или какую-то документацию, или что-то еще он не сделал. И Дальше ссылается на то, что извините, все, подказываюсь. Вот вам необходимо в взаимодействиях по государственным и муниципальным контрактам всегда вести письменную переписку. Уходить от телефонных разговоров, там, если они были, то подкреплять это дальше какими-то письменными все-таки подтверждениями, да, потому что, ну, вот к сожалению, это так, когда вы работаете по госконтрактам, здесь важно, если вы даже с заказчиком давно взаимодействует, часто, взаимодействуете, часто выигрываете у него закупки, все равно каждый раз вы должны для себя помнить, что это должна быть переписка письменной. Ну иные документы, которые подтверждают ваше намерение исполнить контракт, что вы закупили продукцию, что вы арендовали склад, это может быть все, что угодно. Вот все это вам понадобится в случае чего, чтобы доказать ваше добросовестное исполнение. Так, теперь вот перейдем к тому, когда все-таки происходила невыборка товара, Да. Вам в данном случае можно воспользоваться механизмом, процедурой одностороннего отказа уже с вашей стороны, поставщика. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, также по основаниям, которые предусмотрены Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика. Принять решение об одностороннем отказе. Я об этом уже говорила, что всегда, когда в контракте предусмотрено даже не прописано, это прописано вот все-таки в основах основ, в гражданском кодексе, это баланс сторон, и если есть значит, право у заказчика в одностороннем порядке отказаться, то обязательно и у поставщика оно есть. Если происходили со стороны заказчика какие-то существенные нарушения, неоднократное нарушение сроков оплаты. Ну, например, если это поэтапный да, контракт и оплата осуществляется также после поэтапной приемки, нарушение неоднократных сроков оплаты. Если это не выборка товара, о котором мы говорили, если заказчик себя Плохо ведет, вот опять же, то, что я говорила, да, помещение для ремонта, вы собираетесь ремонт делать, контракт выиграли на текущий ремонт, помещение не предоставляет, что там еще, вот требует анализа вас сдать, ну, сначала вы претензию, конечно, претензия, претензия вам понадобится обязательно и в суде, претензию направляете, обязательно снимайте чек с... Копию с чека по почте отправляете заказными уведомлением. Да? Ну вот здесь у нас дальше опять той же самой 95 статье. Статья у нас только одна в 44-м по расторжению, по изменению в вот части 20 прописано, что и как, какие сроки. Решение поставщика оба на стороннем отказе от исполнения контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней. Сроки такие же абсолютно, как и для заказчика. С даты принятия такого решения направляет управляет по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу заказчика, который указан в контракте, точно так же при квизитах, а также иным способом. Телеграмма, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, которая также указана в реквизитах контракта. Обратите внимание, здесь нужно не на ту почту отправлять исполнителю, да, с которым вы ведете взаимодействие, можно. вы отправляете обязательно на тот адрес электронной почты, который указан в реквизитах контракта. Дальше. Так, либо с использованием иных средств связи, то есть это обязательно должно быть не одно направление почты россии а микс вы отправили почты россии и какой-то еще из удобных вам способов связи выбрали чтобы подтвердить потом а, то что да вот вы направляли вот пожалуйста подтверждение там скриншот если с электронной почты а, либо что там telegram ну, я не знаю кто то еще Пользуется я вот <смех> не пользовалась давно. Но подтверждение какое-то явно должно быть. А, так, вот если вы это выполнили, вот этот микс, означает, что это надлежащее уведомление заказчика. Дальше. Решение а, поставщика об одностороннем отказе считается а, вступившим в силу через 10 дней с датой надлежащего уведомления. То есть вы уведомили двумя способами, да, 10 дней подождали, эти 10 дней для чего нужны? Точно так же, все зеркально. Они нужны для того, чтобы в эти 10 дней заказчик устранил эти нарушения. Обязательно в одностороннем отказе вы прописываете суть своих претензий, что не так, там, невыборка или вот, сроки, все это вы прописываете, чтобы заказчик понимал, что не так, что нужно устранить срочно. При распространении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта, другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе. Но здесь мы это уже выносим в судебное разбирательство. Теперь мы с вами переходим к примерам из практики. Их несколько. Если успею, еще расскажу о примере из своей практики, но когда я говорю о примерах судебных, это все-таки решения, которые прошли несколько инстанций, там устояли, и, в принципе, на них можно ссылаться. У меня подобная практика была, хоть и очень интересная, но закончилась она, слава богу, в суде первой инстанции. Я убедила своего директора, что все, давайте в апелляцию мы касаться уже не будем ходить. Это, в принципе, по, судя по практике, наверное, бесполезно. Итак, хочу начать с примера из обзора судебной практики в сфере закупок. Этот обзор был от 2017 года. Там... Очень много всего собрано, но это вот такой конкретный обзор, хоть и с 2017 -го года и в каких-то позициях даже практика Верховного суда немножечко меняется, тем не менее это вот основа, на которую ссылаются суды, обязательно первая инстанция, они это смотрят, иногда и апелляционная инстанция тоже обращает внимание на судебные обзоры. Ну вот в данном случае стороны государственного контракта вправе конкретизировать, Признаки существенного нарушения обязательства. То есть непосредственно прописывать в контракте, что означает существенное нарушение. Вот конкретно по срокам. А, был заключен а, значит, контракт между а, заказчиком и исполнителем. И было прописано, что значит, просрочкой считается, когда... А, этот срок просрочки достигает 30 дней. Вот 30 дней по контракту это просрочка. Это установили в самом контракте. Что делает заказчик? Заказчик значит, ну, начинается исполнение контракта, дальше заказчик смотрит так, так, так, что-то у меня здесь идет не очень бодренько. День проходит, два проходит, три проходит, проходит семь дней, все, заказчик решает, это точно просрочка. Ну, контракт почему-то не посмотрел, 708-й как раз статьей, которую мы здесь упоминали с вами в чате, решил руководствоваться, ну, общими нормами, в данном случае все-таки нужно как-то более конкретно контракт сначала посмотреть, и решил, что все, у меня возникло право на односторонний отказ. Нет. Суды решили, что нет, все-таки если конкретизированы сроки, конкретно в контракте, то необходимо их придерживаться. То заказчик тут уже не может сам по своему усмотрению сказать, что, ну, я решил, что 7 дней просрочка, в контракте я прописал и подписался под этим, что 30, потом решил, что 7 дней. Нет, суды на стороне в данном случае поставщика, ну, и на стороне здравого смысла, на мой взгляд. Дальше. Следующий пример – ну, здесь в принципе подобрана такая очень позитивная подборка, да, мы не стали здесь акцент делать на то, что очень, очень часто все-таки бывают случаи, когда действительно происходит и надлежащее уведомление, происходит и... По каким, ну, всегда есть причины, всегда это конкретный случай, суды, конечно, всегда в конкретной ситуации а, принимают конкретное решение. Но действительно бывает, что подрядчик вот просто не исполняет. И у меня, у меня тоже такое было, а, у меня была расчистка, а, расчистка реки, заключен контракт, и на протяжении... Ну, наверное, первого месяца, этапный был контракт. На протяжении первого месяца-двух ко мне приезжали, там, причем в составе делегации, несколько человек от исполнителя с очень умным видом, говорили, да, все, мы ну, начинаем. Это была целевая программа, которая, в которой ведомство отчитывалось по кассовому исполнению. И я такая уверена, что все отлично, Ну, в итоге просто... Просто не приступали к работе. Вот не приступали и, и все. Ну что здесь еще сделать? Такое бывает. Тем не менее. А, позитивная подборка, которая касается случаев, когда заказчик ведет себя неправильно, а, когда он что-то не предоставляет, а, что-то скрывает. Вот это могут быть абсолютно разные варианты. Так, а, сейчас сориентируюсь. Ага, валка деревьев. История про валку деревьев. Значит, заключены контракт, три контракта было заключено на то, чтобы деревья повалить, на то, чтобы там их это, подстричь, правильно это как-то все правильно называется. Значит, все это, вся эта история началась, это был Ростов-на-Дону, солнечный, солнечный такой, значит, три контракта заключили и дальше поставщик ждет, подрядчик ждет, когда ему заказчик предоставит разрешительную документацию. Потому что просто так, заключив контракт, адекватный подрядчик, он был адекватным, не пошел валить деревья, потому что знал, что ну, нужны документы обязательные. Они у заказчика. А заказчик, видимо, их тоже не было, Ну, у него какие-то были, причем там деревьев нужно было, допустим, 200 повалить, у него на 100 есть разрешительная документация, он такой, ну вот, как бы есть у меня, давайте дальше. Подрядчик ему говорит, ну, слушайте, я могу это сделать, но вы мне документы дайте, вот у меня есть все ресурсы для этого, но разрешительная документация, она должна все-таки исходить как бы от заказчика, это понятно. Заказчик дальше очень интересно сделал, такую, значит, историю, он направил эту разрешительную документацию, которая имеет срок действия, при этом отправил ее на следующий день после истечения срока действия этого. В суде потом говорил о том, что я направлял, пожалуйста. Ну, вот суд исследовал эти доказательства, решил, что их принять вообще нельзя, и встал, конечно же, на сторону подрядчика. Заказчик должен был предоставить ему а, данные разрешительные документы. Следующий момент а, с контрактом на ежедневный медицинский осмотр водителей. Часто очень, кстати, заключают этот контракт и часто очень встречаются с этой проблемой. Для меня это тоже было проблемой, урегулировать эти моменты, потому что а, у тех заказчиков, у которых есть штат водителей, им необходимо все-таки произвести вот этот предварительный предрейсовый медосмотр, это так называется, непосредственно у себя на территории. Вот водитель пришел на работу, прошел медосмотр, сел в машину и поехал по заданиям. Но здесь мы натыкаемся на проблему, связанную с я не помню точно, это с анпинами регулируется или каким-то федеральным законодательством, но это регулируется с той точки зрения, что либо это должно осуществляться по месту нахождения исполнителя в медицинском учреждении, либо если выезжает на место... Ну, В общем, на территорию заказчика, если врач э, выезжает, то это должен быть специально оборудованный медицинский кабинет. Ну, то есть там должно быть специальное помещение, все это прописано, нормы и так далее. Там две комнаты должно быть и куча-куча-куча еще всяких вот подробностей. Так вот, э, все, все это, естественно, не было прописано. А, да, вот у меня в слайде указано требования Сандмина, это должно быть. Значит, заключен контракт, и в нем, ну, предмет прописан, все это прописано, и прописано, что должно осуществляться на территории заказчика. Несколькими письмами подряд исполнитель уведомлял заказчика, что «да, я могу, но есть СанПин, пожалуйста, давайте будем следовать правилам. Мне нужно помещение, вот, пожалуйста, цитата из СанПина, обеспечьте». Нет, заказчик не обеспечил, решил, ну, извините, вы не приступаете к исполнению, все, мы расторгаем контракт, взыскиваем неустойку. Нет, так делать нельзя. Суды поддержали исполнителя. Очень хорошая мотивировка в данном решении. Следующий вариант. Следующий вариант. Так, так, так, сейчас, сейчас, сейчас, сориентируюсь. История была в Солнечном Крыму. Министерство экономического развития э, Крыма, как там правильно, Крымской Республики, в, а также это было э, что-то типа корпорации развития, они заключили контракт на проектные работы, хотели построить индустриальный парк. Контракт этот был э, этапный. и последним этапом было получение положительного заключения экспертизы, которая, соответственно, ты получаешь и дальше окончательную сумму ну, за это получаешь. работы оплачивается. Значит, всего там было порядка, я уж не помню, но больше полмиллиона. И исполнитель ответственно очень попался, он все по этапам, все как нужно, все исполнял акты выполненных работ, они были подписаны в стороннем порядке, работы эти были оплачены ему, дальше они доходят до а, главного экспертизы, и та, как это очень часто бывает, выкатывает, а, значит, недостатки, которые необходимо устранить, дает срок на устранение данных недостатков. В этот момент заказчик а, понимает, что все, караул, Нужно срочно расторгать контракт, функции передавать там что-то техническому заказчику и так далее. Значит, при этом у него все это есть, на руках вся проектная документация вот, и список недостатков такой большой. Что делает исполнитель? Он в это время не теряется, пишет постоянно заказчику. Я все выполню, параллельно это все, все недостатки устраняет готов предоставить это, там, заказчику в главку с экспертизу, да, сроки затягиваются, но он э, все-таки демонстрирует, что он э, как бы настроен на работу, и все это документально подтверждается. Тем не менее, начинаются суды, и что говорит суд? Э, суд на это все говорит, что и соответственно в суде заказчик требует всех денег, вот то, что он заплатил по актам выполненных работ, за первые несколько этапов, то, что исполнитель подготовил, сделал, сдал, он требует назад деньги эти в бюджет. Что говорит суд? Суд говорит, ну, вы знаете, если вы до сих пор не вернули эту проектную документацию, она для вас имеет потребительскую ценность. Вы ей пользуетесь, и по большому счету, неважно, какой проектировщик, этот или другой, устранит недостатки, и получит положительное заключение. Поэтому, извините, но мы встаем на сторону исполнителя. Вот, таким образом, здесь, конечно, была очень сильная позиция у исполнителя по доказыванию своей как бы, добросовестности и нацеленности на результат. Так, дальше. Мы с вами уже завершаем, у меня осталось еще два кейса. Следующий пример из практики о том, как красноярская общеобразовательная школа решила себе в рамках капитального ремонта поменять вентиляцию. Там было значит, порядка полумиллиона. Вопрос, да, цена вопроса ⁇ полмиллиона. И заключен контракт соответствующий. Значит, начали работать. И тут же буквально прилетает от а, этой школы односторонний отказ. Все, об этом узнали, ну, как-то уже позднее всех 10-дневных сроков. При этом исполнитель, он уже закупил, а, он оплатил предоплату, а, тоже заключил договор с а, фирмой. И я платил 60% невозвратного вот этого аванса да, за вентиляцию. У него все было сохранено, у него в договоре было прописано, что эта вентиляция покупается для исполнения государственного контракта, номер такой, это заключенный с тем-то. Вот это было здоровское решение прописать это там. Дальше он через суд попытался вернуть эти 60%. А решение суда вступило в силу, ему было отказано, потому что, ну. Там прописано было, что это невозвратная сумма 60%. Тем не менее, исполнитель, подрядчик вышел в суд и предъявил исковые требования к этой школе, к заказчику. Предъявил туда, что вот решение суда, и не, невозможно взыскать с той организации предоплату, плюс включил туда транспортные расходы на командировки, на посещение антимонопольной службы, на оплату услуг представителя, там государственный, он включил туда все и все это документально подтвердил. Значит, удовлетворяя исковые требования, они были удов... Удов... удовлетворены в полном объеме. В первой инстанции это решение, и потом она дальше устояла. Суд первой инстанции исходил из доказанности причинно-следственной связи между противоправными действиями заказчика, в данном случае у него, видимо, не было оснований, и возникшими у подрядчика убытками, и то, что он доказал размер понесенных убытков. Вот, здесь именно тот случай, что э, заказчикам не было э, вовремя, во-первых, направлено данное решение, не было ни претензий, ничего, э, и вот он просто ни с чего, как в начале нашей с вами сегодняшней встречи, бывает такое, что ни с чего, без причины. Вот в данном случае, насколько я поняла, читая данное э, судебное дело, здесь как раз был случай ни с чего. И я слышала по ведомствам, бывают такие случаи ни с чего, когда это решает даже не конкретный заказчик, когда решает это очень кто-то высоко, что там как говорится, не на свою закупку вышли, да, и потом все, отказ. Почему? Просто. Завершаем а, сегодняшнюю нашу встречу Истории, да, потому что, э, истории про э, схемы водоснабжения и водоотведения в Северодвинске, в Архангельской области, это дело все происходило. Значит, подрядчик выиграл закупку, он был не местный, а закупку проводила что-то типа, ну, какого-то учреждения казенного, оно отвечало вот в том числе и за данные схемы водоснабжения и нужно было чтобы все это было сделано, но изначально у заказчика у самого не было всей информации, которая нужна была для того, чтобы реализовать вот этот объем работы. Подрядчик выходит значит на Работы, запрашивает необходимую документацию и предоставляется документация, но частично. Он дальше пишет письма, Мне этого не хватает, мне этого не хватает, мне этого не хватает. Соответственно, заказчик дает ему отписки, ничего толком не сообщает, что почему, говорит о том, что ну, вы вообще-то должны сами все добыть, раздобыть, запросить и результат работ нам сдать. Ну что делать? Уведомил подрядчик, что не могу, приостанавливаю работу, извините, гражданским кодексом это тоже в том числе предусмотрено, ну и дальше принимает решение об одностороннем отказе. В ответ на это заказчик смотрит и тоже принимает решение об одностороннем отказе на основании того, что ну здесь просрочки, ничего не делается и выходит обе стороны в суд. суд. Дальше. Исковые требования в суде заказчика не удовлетворены, суд удовлетворил позицию поставщика, и значит там тоже очень хорошее мотивировочное решение, в котором говорится о том, что вообще-то все эти данные, вот вся эта документация, она непосредственно должна была быть у заказчика. Если у нее не было, то заказчик, который находится на месте, в чьи полномочия входят как, вот, в чью компетенцию это вообще все входит, в рамках своего, как минимум, межведомственного взаимодействия заказчик должен был это сам запросить и предоставить это подрядчику. Вот это мне очень понравилось, то есть суд все-таки вник вот в, в конкретную ситуацию, очень неформально подошел к вопросу и стал все-таки на сторону поставщика. Украду еще две минуты, расскажу о подобном случае, который был непосредственно в моей практике, и чтобы вы понимали, как иногда со стороны заказчика это происходит, очень интересно. Значит, необходимо было получить документацию разрешительную на причалы, если я не ошибаюсь, дело было... 2016-2017 года, и на самом деле заказчик сам не знал, чего он хотел. Ну, то есть техническое задание не всегда готовит закупчик, который непосредственно процедурой все занимается. Чаще всего это подготовка технического задания занимается, ну, вот, технический какой-то специалист, да, в зависимости от направления. И вот технический специалист не знал, в принципе, он так приблизительно понимал, что нужно, но он совсем не понимал, что для этого нужно сделать, какие разрешения в каких ведомствах получить. В общем, ему нужна была в конце положительная экспертиза, что все там, все, все там, что-то там можно делать, но что, где, куда, он вообще не знал. И он решил прописать, что во всех инстанциях нужно получить там разрешение, подтверждение, и окончанием будет положение положительное заключение экспертизы. Я была удивлена, но на это очень странное и витиеватое техническое задание в составе закупки вышел участник. Они даже попытались понять, что нужно. Они даже действительно поняли, куда нужно обращаться, за какими разрешениями. В том числе нужно было обращаться в администрацию города, а город политически был против, и дал отказ в установленные сроки, по установленной форме, но отказ. Соответственно, с этим отказом как бы там экспертиза получилась отрицательная. И вот со стороны заказчика мы получили результат отказ администрации и отрицательное заключение. По условиям контракта мы платить не можем. У нас результатом работы считается положительное заключение. Но мы все понимаем, что как бы, ну, вот это такая немножко нестыковка, работа проделана, вот по факту как получилось, как мы можем платить. Ну, не можем. И механизма-то нет. Мы заплатим, нам скажем, целевое использование, ну, вот заказчику, да, что делать поставщику? Ну, я, естественно, сразу же посоветовала через суд. Я пообещала и посоветовала с директором, что в апелляцию мы не пойдем, но у заказчика иногда это, ну, вот один из механизмов, которым он может легально, может на основании решения суда заплатить, когда вот какие-то такие абсолютно кризис-ситуации происходят. В результате суд, конечно, встал на сторону поставщика и заплатил, но вот бывает в жизни и такое. Жизнь богаче воображения, как говорится. Коллеги, на этом у меня все. Так, вот еще вопросы дальше поступают. Давайте, если они будут пока что, пишите еще там три минутки. Пишите, если что-то еще у вас есть для письменных ответов. Будем завершаться. Можно ли считать день отправки по электронной почте уведомления о расторжении даты надлежащего уведомления и отсчитывать от этой даты 10-дневный срок, при том, как уведомление по почте, по почте отправлено, но еще не доставлено? Нет, необходимо считать вот как раз по почте и считать от даты уведомления почты России. При этом, если вам надлежащим образом там почтальон не пришел, не постучался, то нужно будет заказчику считать... 10 дней с датой надлежащего уведомления, когда придет от почты информация о том, что срок хранения на почте истек. Но, скорее всего, в данном случае здесь будет уже, пройдет срок, когда отвеситься это на ЕИСе. Вот от этого считать. Так, все. Все, пока вопросов. Запись вебинара обычно рассылается да, всем, насколько я знаю, нашими организаторами площадка OTC на адрес электронной почты, почты, который был при регистрации. Все, на этом тогда я желаю вам хорошего продуктивного дня, хорошей пятницы. Всем спасибо за внимание и до свидания.